Муж с женой пришли с магазина, жена приготовила обед, сидят, обедают. Через некоторое время муж говорит жене, дорогая, да под такой хороший ух, обед, дай-ка мне бутылочку водки. Жена, а где ты водку-то увидел? Я не пойму. Ну как где? Вон, на окне стоит. Пусть стоит, мало ли, мы к кому пойдем, мало ли. «К нам кто придет?» Муж обиделся и продолжает обедать. Наступил вечер, муж с женой легли в постель. Жена и так, и сяк, и по-всякому к мужу не выдержала и говорит, «Дорогой, ну давай, давай, с тобой уже займемся этим, у тебя уже там все набухло». Муж поворачивается к жене и говорит, «Пусть стоит, мало ли!» Я к кому пойду? Мало ли, ко мне кто придет. Спасибо большое за поддержку и комментарий. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорей.